Добрый день. Сегодня небольшая одна такая одна, но небольшая не тяжелая посылка. Здесь кроссовки зимние. Упакована скотча не пожалели они. Первый раз упаковка. Салфандка. меня. Так. Во Первых. В да. том пупырка Режет реально тяжеловатые. Но они На зиму рассчитаны А потом они еще Крепкий скотч Наконец-то Что, красивые? Запах ну, пахнет краской. Ну а вид они такие. Это реально хорошие. Тут все проклеено. Нигде нет ни трещины, ничего нет. Все проклеено. Не знаю, как они, сколько они долго, но цена у них не очень дорогая. Так, вот для формы. какие. они. Так, померил их на ноги сидят удобно сейчас я дальше о По них покажу мне представляют такой протектор как бы в обратную сторону а идет не в одну сторону и в другую идет тут непонятно что шнуровка и мех меховая основа здесь очень теплая Реально, кроссовки очень теплые, померилось. Скоро еще одни придут. Специально для зимы, для меня. Одни для бега, другие для офигенной жизни. Все. Всем удачи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ссылка будет в описании обязательно, как обычно. На эти кроссовки. Да, запах у них пока есть.